челлендж на 15 минут уже как бы 12 минут какой нахрен челлендж Че там лёха челлендж на 15 минут у тебя жо подгорает а ты долбился 10 минут в лавочку я вот здесь постою пожалуйста. жук колхозник чел за 15 прошел который это делал типа ну как бы 20-25 окей ну сука не 50 не 50 15 минут говорили может быть 20-25 думал я я вылетел, пролетел и не взял чек. Но я засейвился, братан. Всем привет, с вами Сергей Эфириан. И мы проходим лайтовый скил-тест. И чайник, Тут типа челлендж на 15 минут. Что? Сказал лайтовый. Ну это челлендж. Типа пройти за 15 минут. Ну там было еще за 20, но я что-то пока не решился его взять. У этого было больше всего рейтинг. А тут не До Надо на карту смотреть. Это. Это что думаю? Пока что поменять на видюхе термопасту. И потом, может быть, купить новую. Но это пока еще не точно. Собираешься, меня там... Не, ну просто пока что. Я просто не знаю, когда у меня будут бабки на новую. Вот. И сколько она будет я стоить. В том плане, Много термопасты купить. А это, на видюхе термопасту, там же типа этот снимаешь пластмаску. Если есть пропеллер, да, и все. Ну и радик. Да, да. Ну как. Ну, обычно просто эту, б**ть. Как это бть. На протике. Как это не называется? это называется. Радиатор, типа, снимаем. Ну я говорю, радик. Так. Ты проехал? Вижу, что да. Ну погоди, что ты лезешь. Да ч ты лезешь? Да, успокойся. Ой. Это для чайников, братан. Да. Что ты делаешь? Что ты все позволяешь? Проваливай отсюда. Спасибо, Лёх Ты хороший друг. Я отличный товарищ. Спасибо. Я походу понял, там нужно подождать, чтобы этот подъехал. Вот, кстати, знак. знак. No. Во! Только, блин, дофига. Мне кажется, можно встать просто поближе и вся, типа не такой разгон будет. Я аж чувствовал, я аж слышал, как ты затоил дыхание. мне стало интересно, что ж там происходит такого. Да блин. Не было такого. Ты все врешь. А может быть и нет. Блин, я не могу заехать. Ну, братан, как-то такое себе. Хорошо. Так и быть. Скука. Такая-то скука только далеко не уезжай подожди меня я особо далеко не ушел, как ты в принципе и просил ну хорошо а. я все еще на лавочке уже как бы 12 минут, какой нахрен челлендж давайте 12 минут в лавочку подолбимся, ну как бы да, но что поделать жизнь она такая Yeah. <laughs> да, на лавочке, под лавочкой, без лавочки. Так, я попал сюда, наконец-то. Сейчас возьмем чек. Не возьмем чек. Может здесь надо было, наверное, жопу разгонять. Да? Так, ты ты, ты, ты жопу разгонялся? Какой Ж жоп? Или передом? Ты прошёл, Когда после бустера? бустером. Да, когда на контейнер прыгаешь и потом за чеком. Я жопа там вообще, типа, ньюзл. Я особо еще не помню о чем На все, изи, я проехал. А здесь что, на этот надо? На стрелочку? Ну, вниз, туда она показывает, туда и надо. Ну, в смысле, вначале ты на стрелочку. Ну да, да, да. Ой, может Ой, просто? у меня почти получилось. Что, на стрелочку попасть-то? Да, внизу. Ну, не, ну это не самое сложное там, на самом деле. Ну, то, и, то есть, ну, ну вообще это не сложный элемент, как бы. Я просто. Ну, это как лавочка, типа, я не Так, знаю, там А там? Та... А, -а, а, там на пол райд после этого. Надо, да? Да. Ага, я вас понял. Значит, примерно центр держаться. Я почти заехал. Изи со второго раза С третьего окей. Ну был со второго раза Так, самые автобусы ну, давай. А чек в этом, да? А туда как? Туда на эту сейвится, да? Так, я засейвился как отец На колеса Только жопой но это не важно, я так понимаю. А заезжает нормально А у вот есть варик развернулся где-нибудь как-нибудь mm. есть варик а развернулся это... Я не могу заехать жопу застрял он у меня этот Блин у меня он этот пиксель не въезжает Я упираюсь в текстуру Че там Леха челлендж на 15 минут как говорится. А ну, это ты говорил. Типа. Ну там в описании было написано. Что, предлагаешь рестарты? И... Не, не, не, нет, нет, че Такого дерьма я не говорил. Ой, я почти научился крутиться на крыше. Так, а что там крутится-то на ней? Или... Не, в смысле, это разворачиваться прям. А -а -а. Ой, не просто упаде по нормальной доска. Ура! Что получил чек? Да, куда ехать надо на эту вылететь? Эээ. Ну, в принципе, я заехал. Я залетел. На типа, это Да, только потом, я так думаю, в конце спирали желательно застопиться. Машина. Ой, знаешь, что на Wall лежал Доезжал до него? там Там контейнер, да, стоит. И меня закрутило и, короче, до свидания. У У тебя жопа подгорает? А ты долбился 10 минут в лавочку? А, Я чуть выше этой бирки О, слушай. А прокатит такая шляпа или нет? Типа очень сложно. В смысле? Ты сразу хочешь на полраза. Не, не не не не Была другая страта, ща я ее попробую сделать, если я не сломаюсь. Ну чек. Да не. Человек там высоко лететь надо. Ща. Ты все испортил. Я спасал. Я понял. Не работает вообще. Да пока ты здесь не работает. Дай мне уехать. Да. Я вот здесь постою, пожалуй. Нет. Здесь полный приват. Вот я по тоже тебе тоже. сориентировался, короче, чуть раньше вылетел, попал. Нет, твоя острота чуть позже вылетит. моя острота посмотреть, типа, куда ты полетел. Да, я понял. Но там-то уже от тебя зависит, пораньше или позже. Нет, ну как бы у тебя есть полсекунды посмотреть, ну, ты как бы уже полетел, и ты смотришь, попал или нет. Да блин! Я не могу на влрайд заехать. Так, окей. Я почти. Просто почти. Я мастер парковки, как всегда. Могу, умею практикую. Ты где? Чек взял, да? Нет. Ну ехать. Я дауничи. Да, ты то есть врезаешься, тормозишь, да, как какой-то реально дауничий я при этом дауничи вы стрелочник Раз, батенька вы строили, вы курсе, да? батенька вы стрелочник уходи ты специально да я видел ты рулил на меня специально жук тук, и колхозник б**. уже горится этого ведра Угу. отваги ной, безумие, отвага, б**. А, тваги, ноль, безумие пятьдесят минут уже прошло, братан, где мои 15 обещанные? Как можно это? Самый рофл в том, что ты был уверен, что ты типа, по изи пойдешь. Я не был уверен. Ну как бы я чуть-чуть был уверен, типа, ну, написано изи, как бы, челлендж на 15 минут, типа, если чел за 15 прошел, который это делал, типа, ну, как бы, двадцать-двадцать окей, но сколько не 50? НЕ 50! Ну, тот не записывался Ну, тот мы проходили, да, минут 40 Ну, мы там, блин, его как бы Он интересный был Он, сколько был интересный Мне меня Колесо удачи я устал уже в этом корыте кататься, блин Я пошел по твоему стопам Я нырнул в контейнер Вовнутрь но это была, блин, одна из немногих хороших попыток. Ну в смысле, как бы выглядело это уже многообещающе. Да я уже тоже, я, блин, сдуваюсь потихоньку. Но исходя из того, что я нашел, где вылетать на этой в кольце, то я теперь это. Все чаще замечаю сука, что я долблюсь в, контейнер 15 минут говорили они. может быть 20-25 думал я ну, короче будет идея. короче будет не 15 минут а полтора часа а если, да, да есть мне кажется все три часа и не, у меня хорошо у меня да. на окнах типа сетки. За, да, мне типа фумигатор, но что-то камара очень На ну, камары уже, блин. новые не залетают, а старые. Камары эволюционировали уже. Они этот фумигатор на завтра журут. Камары эволюционировали, а быть, да, Деградируем, бь. Да. Мы, сколько деградируем только. Когда мы. Он... Сидим, по спиралям катаемся, Аху не могу прям а, -а, а! не кстати ну там относительно относительно я видел конец влрайда там нужно Ну там платформа большая поэтому как бы я хз может там есть бустеры но я бы типа в конце влрайда притормозил на самом деле чувствую себя творобушком. <р scratched> Блин, за тобой сразу полетел я в твою а -а -а. Макарена. Так, я поехал. Я поехал. Иди в пи... Я вылетел, пролетел и не взял чек. Но я засейвился, братан. Но тут все равно есть стоперы, Чтобы выжить. На... Это хорошо. Это прямо хорошо. Я так счастлив, я так рад. У меня... У меня начало глючить клаву. Так, ладно Ну тут все равно <связано> не менее сложные элементики которые бы блин как я не пролетать насквозь но это уже что-то 15, минут, брат. Ча? Это 15 минут. хорошо ну нарезочка может быть 15 минут <связано> челлендж пройден Ага. Так, я уже третье кольцо заселился. Тут, короче, кольца Выглядит страшно, на деле Нифига не страшно. Главное не рвануть них. Ужас! А, короче, Друган скинул фотку, он там, короче, тоже, ну, со своим друганом сидели, курили кальян и типа он такой, когда ты не, не зря учился на фестехе, там типа они две трубки скрепили. Так, это что за херня? А-а-а. Уже две трубки? Короче... Если ты заедешь, то там будет колесо после колец. Там прозрачный контейнер. Там будет объезд с левой стороны. Просто знаю. Может быть, ты дойдешь до этого. Но это не тащит. Короче, м***ть. Н***лась у меня как-то давно еще Не у меня мне её на***ли зарядку для Короче, Это все было отложено. Сегодня... Не сегодня, вчера разбирал вещи, оп, смотрю, что вы поверну, оп, смотрю заряд, я думаю откроем, давай починим, открываем, а там ну трансформатор, понижающий, mm -hmm. все дела, смотрю элементы, ну типа элементы нормальные все на плате, смотрю на трансформатор, у него вторичная обмотка перегорела все полностью, mm -hmm. нормально, думаю ну типа взять что ли типа трансформатора там купить где-нибудь не поменять типа вообще готово смотрю на трансформатора там ничего ни насколько он понижает там никакая мощность у него по виткам надо было посчитать ну вот я думаю по посчитать но там типа это такое там как бы 80 минимум вторичный обман например. ну как бы это чисто технически ты можешь посчитать математически То сопротивление померить у меня об обрыв да. не в смысле математически с точки зрения обычной школьной математики типа радиус там, диаметр провода и всякая такая шляпа Блин, блять, тут... Мир, еще и надо будет читать, Ну, как это... Блять. Как бы, ну, таким же образом. Тут, короче, элемент... Да нет, там, скорее всего, 12 вольт, там проблема по мощности. Как бы огромная. Блять, тут сан элемент есть, короче. Там а воскли... восклицательный знак ездит. Типа этажик. Типа по рампе такой. Half loop. Блять, ты мне говоришь, что не... Ну, просто он такой уж я уже который раз... Нема. еду я короче в него долблюсь прям по кд Оп, попал хору вот еще подогнали колонки от кинотеатра uh -huh. проблема в том что все усилители были в самом кинотеатре Только то есть а колонки пассивные а, не, у меня дома типа этот, э, в буфере стоит усилок, вот. и, и от буфа у меня... уже все раскидывается. Я типа человек простой заказал там на да? Ага. там не особо мощный, там по 20-25, так Наконец-то, спустя почти 80 минут Гарри, это финиш на первой позиции. Ребят, всем спасибо за просмотр, с вами были, как всегда, Сергей Фириан, всем удачи и пока!